Доброго времени суток, дорогие мои друзья, любимые мои подписчики, уважаемые клиенты, гости моего канала. Я вас приветствую себе на канале, сегодня буду снова делать для вас расклад. Естественно, расклад будет на отношения. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Марита, я проживаю в городе Санкт-Петербурге, являюсь профессиональным тарологом, а также в совершенстве владею деревенской магией. Все контакты о том, как со мной можно связаться, вы найдете в описании под данным видео сегодня вашему вниманию я предлагаю расклад девочки носим, да? я предлагаю вам расклад который пользуется наиболее, ну, наибольшим что ли спросом популярностью до да, среди моих почитателей это расклад о нем да где он с кем он что с ним ну и соответственно появится ли как-то в вашем поле зрения задуманный вами человек девочки внимательно пожалуйста следите за темой расклада сегодня три колоды в вашем распоряжении понятное дело что здесь расклад сейчас подойдет наверное тем девчонкам которые не знают где находится их любимый человек и он там не то, что он вот два часа назад не снял трубку, вы гадаете. Нет, это все-таки предполагается какие-то отношения, а не так, что он вот вчера не позвонил, вы сегодня там. Это, наверное, надо подавать там в какую-то. Звонить по подружкам быстрее. Вот. Поэтому внимательно выбирайте колоду. Будем сейчас с вами смотреть. Вот. Я даю вам время. Так, я надеюсь, вы выбрали. Иногда просто меня просят сразу не убирать. И я начинаю наш с вами расклад. Задумайте мужчину, настраивайтесь на мой голос. Мы сейчас с вами будем смотреть, где он, что с ним, как он, с кем он, как у него дела. В общем, всю информацию, которую сейчас удастся мне получить от второго, от карты. Медленно тасую, чтобы было видно. А вы настраивайтесь, девочки, единички. Давайте смотреть, что у вас тут. Куда делся? Что за товарищ у нас тут? Давайте смотреть. Ушел. Вот видите, на дне колоды. уход Вот, еще раз убеждаю, задаю его просто так и задает. Так, ну ладно. Улетел. Вместе со своей любовью. А, ну, смотрите, девчонки, а, несмотря на то, что человек так жаждал перемен, да, то есть, как бы куда-то скрылся там, а, я могу сказать, что на данный момент не шибко-то у него там что-то как-то ладится. Во-первых, а, какие-то у него потери тут денежные, да, то есть, причем это а, здесь перемены именно в этом заключается почему очень быстро как-то это произошло внезапно он потерял какие-то деньги причем у меня такое ощущение что это не 3 рубля потеряно это связано с каким-то мужчиной и здесь ну очень возможно если как событие просто брать таким знаете примитивным уровнем, то здесь просто грубо говоря человеку залезли в карман и его обокрали причем это так молниеносно произошло до да, что сейчас ему видимо Почему карта отвечает, наверное, сейчас просто мысли его занимает вообще просто во всю и полностью. Я уж не знаю, когда, но это по карте восьмерки жезлов. Я могу сказать, что это вот-вот. Это какие-то события были просто вот недавнего времени. Что касается отношений. Отношения здесь тоже, я бы сказала, что поставлены на паузу. Была любовь, может быть, это сейчас идет разговор о ваших отношениях, да, то есть здесь человек что у него тут еще происходит, где он, если с кем он, то у него сейчас отношений нет, он закрылся от всех. Может быть, это как-то связано с этой потерей, да, напрямую. Может быть, нет. Что здесь за мужчина, он не он, а, то ли тут какой-то хитростью, то ли что, то ли потерянный. Скорее всего, а, как бы человек потерял, может быть, он работу потерял, да, вот такой вариант я тоже не включаю. Но здесь... То, что у него нет давно любви, это точно. Отношений у человека нет. Ну, по крайней мере, в том понимании, в каком бы хотелось. Девочки, здесь, конечно, какие-то одноразовые сексуальные связи вряд ли я увижу. То есть я как бы говорю об отношениях. Что тут еще да, он и не готов, вы понимаете, не готов он. Человек жил в свое удовольствие, да, вот ушел, от а то что он там пошел искать, я не знаю. Решение было принято, все, иду, гуляю, развлекаюсь, деньги направо-налево, вот получилось то, что получилось. Догулялся это называется, да. То есть здесь человек потратил денег очень много, но это было его решение, да, то есть это он так решил. Все, там. С вами, от вас ушел, вырвался из плена, не нужна мне больше никакая любовь, сам себе свободу, сам себе гулять. Ну и чего бабки все прокутил на свое удовольствие. Сейчас сидит без денег. Кто-то, конечно, ему, может быть, подмагнул, а может это он и сам, сам себе навредил вот своим таким поведением. Потому что, смотрите, здесь однозначно человек тратил деньги на свое удовольствие. Он жил на широкую ногу или живет сейчас, да, но уже не живет, потому что, судя по тем картам, которые я достала изначально, здесь, конечно, нельзя говорить о том, что он так и живет, потому что эта проблема сейчас более насущная, да, для него. А к чему, как это получилось, вот пожалуйста, да, то есть здесь вот отношения человек строить не хотел, здесь хотел гулять, кутить, пить. Вот копей, земля, валеся, вино, кино, домино и женщины. И вот вам, пожалуйста. Вот результат. То есть догулялся. Так, что еще у него? С кем он? Ну, с кем, не с кем, я уже сказал. Ну, вот, переживает, теперь забился в угол. Такое предать, такая подстава здесь, девочки. Здесь вокруг этого все вьется, да. То есть здесь карты совершенно четко отображают историю про человека, который от вас ушел. И совсем недавно, вот какой-то прям стремительный момент програл, прокутил все деньги, которые у него были. Причем, я говорю, нас нас этим. Причем на его тут еще, ему не то, что он, знаете, ладно бы там, но еще его и кинули хорошо. Здесь, возможно, какие-то развлечения, да, были. Возможно, что-то там, помимо женщин и вина, еще, может быть, что-то покурили, да. То есть здесь какой-то, много людей вокруг него. Он здесь был не один, понимаете. Деньги по ходу дела тратил он, а любителей с ним тут рядом побыть, поживиться было много. Сейчас такие, знаете, очки-то у него розовые свалились, похоже. Да, участвовала здесь и женщина, ну нравилось, но здесь отношений нет, я говорю, здесь такие плотские, вот, вот секс, пожалуйста, только сказала, отношений нет. Просто секс, разъезжаем где-то там гуляем. Вот, вот такие события у него происходят на данный момент, да, что у него и где он сейчас, вот в такой заднице он сейчас. Давайте посмотрим, про вас вообще мысли какие-нибудь относительно вас есть. Ну, здесь нет, здесь я ушел э, к новым отношениям, и опять-таки вот тут у меня типа того. Девочки, я зарабатываю на себя, я гуляю, я резвлюсь вот так он думал о вас. Я ушел, и у меня все по-новому, и работа, и деньги, а и... о вас такая же мысль, да? То есть ушел гулять, ушел развлекаться, надоело ему там вот ковать эти деньги, зарабатывать, он пошел их тратить. И в этом ключе он о вас думает. Наверное, может быть, вы там ему не давали этой возможности так особо. Я не знаю, кем вы ему приходились. да? Но здесь <как> я говорю, что человек пошел, он даже не к а, кому-то пошел. Он пошел просто от вас. Вот Пошел в новое, в рисковое мероприятие. Пошел тут в жизни праздновать, праздновать удовольствие. Так он и думает. Я ушел, она осталась. Чувства есть какие-то к вам? Нет. Никаких чувств. Здесь самообман он вообще-то считает что вы его любите да что вы тут еще будете за ним бегать но честно говоря большие сомнения его берут нужно ли ему это вообще и не нужно здесь обман и самообман нет заинтересованности нет в отношениях поэтому чувств конечно нету девочки по первой позиции так что здесь знаете ну вот с таким человеком отношения выстраивать серьезные наверное тоже было бы опрометчиво так а будет ли появится ли в вашей жизни слушайте ну ему так хреново сейчас он так психует так нервничает но ну, может быть там где-то знаете в отдаленном будущем далеко далеко не скоро вы сейчас даже на расстоянии на каком-то ему вот внезапно захочется что-то про вас выяснить скорее всего позвонит или на да у него прям будет знаете такое вот желание но дело в том что тут дальше никуда не пойдет девчонки во-первых, это все будет через время, да, через какое-то, пока он ну, вот эту тяжесть этого сейчас переживет, раны свои залежит, потом в драк, бах ему в голову так, тюк, пуля влетела неожиданно, он вспомнил, оказывается, что у него еще и с вами были отношения. А как она там? Вот бы узнать, вот бы прознать, да, позвонить. Может быть, это как раз на Новый год будет, да, потому что здесь будет желание какого-то коннекта, общения. Но дальше все никуда, понимаете? Он, он вспомнит, что вы, вы его женщина. Но здесь вы его встретите как-то, вы знаете, уже э, далеко не с распростертыми объятиями. Вот и все. Тут как бы у вас-то тоже уже, э, ну, загасил он своим поведением, чувства-то ваши. Уже такого нет у вас тоже. Вы так немножко тоже в ум-то вошли, успокоились немножко, устаканились. И все его вот эти вот, знаете... Ну да, нет, здесь ничего не будет. Он сам себя в эту ловушку загнал. Скорее всего, знаете, опять, если он даже там начнет какие-то вам дифирамбы петь, вы поймете, что полная фигня. Здесь будущего, к сожалению, нет. Вот, по первой позиции так. Так что, девчонки, кутила ваша, жигала, прокатил, прогасил где-то все бабки, а теперь сидит за голову взялся. Ничего хорошего у него там нет. Тетки его разули, раздели, друзья, товарищи, бабы, разули, раздели окончательно. Поэтому, ну, что ему? Потом когда-нибудь появится. И такой был первый расклад, девочки. Благодарю всех, кто его смотрел. Пожалуйста, пишите комментарии ваши, оставляйте, если у вас отыгралось. Спасибо вам большое всем, кто пишет. А я перехожу ко второй колоде, девочки, двоечки мои любимые. Привет вам всех, приветствую. Давайте смотреть вашу ситуацию, что здесь с вашим мужчиной. Где он, с кем он, как он, что у него в жизни происходит. И здесь, смотрите, дно колоды, пятерка мечей. То есть расстались, не очень красиво, не очень хорошо, обиды, обижаемся, вы на него, он там на вас. Не знаю, сейчас будем, давайте смотреть, где он, что у него сейчас. Вот, вот пожалуйста, двойка мечей. Ничего хорошего, человек в каком-то тупике, понимаете, человек не знает, куда двигаться дальше, он не видит выхода из, того, из той ситуации, в которой он сейчас находится, да, то есть здесь какое-то, знаете, эмоциональное такое опустошение, когда ты не понимаешь, вот каждое твое слово, тебе хочется, да, вот как-то что-то сделать, чтобы от души пошло, а душа спит, душа глаза зажмурила, сказала, я уже вообще не могу с тобой больше товарищи разговаривать, да, здесь такое, ну, давайте посмотрим, что его завело то в это состояние, но ну, здесь то же самое, ну вот как говорится, за что боролись, на то и смотрите, девочки, здесь у мужчина, конечно, он получает сейчас по заслугам, здесь однозначно ушел тоже искать себе приключения на свою задницу и здесь девятка кубков которая говорит о том что человек пошел за легкой красивой жизнью пошел жить в свое удовольствие считал что он этого достоин вот она тройка кубков, где тут вино кино и домино и женщины и я вам скажу на данный момент он уже ну видимо насытился этим эмоции вот эти все до да, которые его повели да вот пожалуйста и еще и семерка кубков да то есть здесь вообще ну смотрите очень похож расклад на то же самое человек пошел гулять кутить пить курить э, с женщинами э, иметь какие-то дела понимаете сейчас да то есть вот они опять десятка пентаклей сус один в один повторяется я прям не знаю кто запросил девчонки но такое ощущение что да он потом в карман заглянул а там пусто да потрачено на тех же женщин вот пожалуйста на любовь но тут тоже и он сейчас сидит уже понимаете все при приплыли называется что делать я не знаю смерть а, то есть здесь у человека очень глубочайшая идет сейчас трансформация от того что вот так как было он понимает больше уже смысла нет да это это путь никуда человек это четко осознает он понимает что вот так жить можно можно но а, недолго потому что вот деньги они имеют такое свойство медленно зарабатываться очень быстро тратится особенно если без царя в голове да вот под, не знаю на что только он все желания свои исполнял такой король олень вот и сейчас у него а, фаза такая что он остановился и карта смерть говорит о том что человек понимает куда он пришел да то есть ну вот сейчас не самый лучший период его жизни Ему самому сейчас, видите, уже в долги сейчас полезет. В долги, потому что все пошло не так, как он хотел. Может быть, ему где-то там что-то, знаете, пообещали, что да ты, вот мы давай тут сейчас там, это, потом, а потом у тебя будет в 10 раз больше. Мы туда поедем, там заработаем, там. Но здесь какой-то произошел обман. Здесь, в принципе, что-то пошло не так. Здесь его тоже динамо покры... вот То есть он ждал, ждал, ждал, ждал, ничего не дождался и понял что он зашел сейчас в какую-то тоже здесь финансовую жопу. Вот, извините меня за мой французский, но если выпадает карта смерти, я по-другому сказать не могу, потому что здесь, конечно, просто финиш. Еще хуже, по чем в первом варианте. Так, с кем он сейчас? Ну, здесь есть женщина, да. Смотрите, здесь женщина, которая пыталась, конечно, его, она за ним следит, она за ним смотрит, она руку на пульсе держит, но она информацию от него, похоже, они не вместе, потому что она а, а, а, где-то за ним со стороны наблюдает сейчас, да, а, может быть, это вы, да, а, потому что других отношений тут я не вижу. А, давайте так, девочки, если вы относитесь к земной стихии, то, наверное, больше дело касается вас, или вы считаете себя королевы Пентакли, да, то есть по вашему характеру, вы считаетесь это кого-то, тогда я могу сказать, здесь вы а, за ним пытаетесь наблюдать, но здесь вы информацию получаете через кого-то, через посредника. То есть он вам сливает на него информацию. Скорее всего, они где-то вместе работают. Либо если это не вы, то есть женщина, в его отношении у него такие. Они не вместе, она со стороны где-то через кого-то наблюдает, видать, чем дело кончится. Вот, а дело кончится вот такие вот, да, что здесь а, в конечном итоге человек, а здесь уход из отношений. Да, то есть это будет, но отношения здесь не сложатся. Сделать хотел козу, а получил грозу. Вот что это такое. Такой был великий маг, такой был мачо, что хочу врачу, в итоге наворотил. Так, давайте посмотрим его мысли о вас. Да на вас тут вот, что-нибудь ну больно горько неприятно перемены это такие влекли а в итоге то получилось что все отыгралось по сценарию вот знаете такое ощущение что он думает вот она же мне говорила что будет вот она же меня предупреждала вот она же меня учила учила да вот на ошибках он сейчас так, горько ему, конечно, от этого, и он думает, что зря я ее не послушал, зря сделал по-своему, да, вероятнее все какие-то ваши разговоры вспоминая, потому что она правильные вещи мне говорила, да, она меня на путь наставляла, она мне желала лучшего, вот так она вас думает, ну да, хотела, чтобы все было хорошо, она, она мне добра желала. Она прям мой, мне путь указывала, куда я, вот дурак, скотина такая, взяла ее, предал, поперся, неизвестно куда. Так, чувство есть к вам? Ну, здесь, да, чувство есть, и есть надежда на то, что как-то все образуется. Здесь есть чувство. Спохватился он, короче, понимаете, он понял, что куда он зарулил, да. Уже смерть тут, все, все бросили, все его оставили. Друзья, подружки, все, кто был, кто, с кем водку вместе пил, все уже вот все, с кем гулял, с кем деньги тратил. А, но здесь чувство есть, желание есть, и, и как-то он хочет восстановить отношения здесь, да. Он так в тайне об этом мечтает. Ну давайте делать будем что-нибудь, дружок, дьявол. И он здесь пока, знаете, он и хочется, и колется, и мама не вели. Здесь какая-то под дьяволом, могу сказать, что у него, конечно, эти привычки вот так вот опускаться на дно... Да, чтобы потом снова подниматься, да? они у него имеют место быть. Какая-то цикличность здесь все-таки происходит. Сейчас вот такая ситуация. Пройдет, наверное, время. Он, знаете что, он появится, да? Он появится. но это где-то примерно, вот сейчас ему надо все еще вот это все, то, что он наварил этой каши, да? ему нужно это все как-то переделать, пережить, понимаете как? Он план это будет строить, он пойдет, девочки, пойдет, но это нужно на это время, здесь у каждого, конечно, разные проиграются ситуации, Ой, количество времени, не могу сказать, но он будет ждать какого-то момента, спланируется, и потом раз, вот так, к вам и заедет, чем это все дело кончится. Собственно, ну будет признаваться в любви. Будет вас опять то ли замуж звать, то ли возвращать вас, пытаться, если вы уже там женаты, то ли то ли говорить, как я вас люблю, как я тебя люблю и как я тебя хочу, и вообще ты лучшая женщина, то, что у меня было. Здесь объяснение в любви, в чувствах будет, и прям вот. Если еще и конкуренты у него появятся, кто-то есть, то будет просто всех сметать со своего пути могучим ураганом. А, так что. Товарищ у нас э, будет за вас бороться потом, да, тут если да, всех будет на своем пути убирать, да, потому что он скучает начнет. Я говорю, здесь какой-то момент дол дол должен это все вот как-то вот эту кашу, которую он заварил, да, он ее съесть должен, но здесь без этого не получится. Здесь, девчонки, человек проходит вот эту трансформацию, да, ему нужно, ему нужно опуститься вот на это дно. Там все осознать. Потому что сейчас он пока, девочки, выхода не видит. По двойке мечей он сейчас в тупике. Он вообще не понимает, как он сюда залез вообще. Вот в это во все. Да? Почему он вас не послушался? Что, понимает, что вы хотели лучшего. Вы хотели. А он, видите, поступил как козел последний. Вот, поэтому э, здесь человек... вот Здесь есть надежда да, на то, что все-таки, давайте так, будем потом смотреть, потому что что здесь помешать-то можешь что-то помешать, пройдет. Ну как, здесь вот я говорю, какое-то неожиданно должно вот этот, когда он осознает, да, что вот эта зона комфорта, да, в каком он находился, она закончилась, и причем неожиданно для себя он поймет уже, что он вообще в эту попуту забрался. Ему нужно будет здесь порешать. Здесь все возможности, шансы упущенные как-то нужно проработать. У него, знаете, у него будет и пускай. Здесь не трогайте его, вот не трогайте, потому что здесь нужно, если он пройдет, эту трансформацию, то я скажу вам так, у вас есть будущее. Если он выберет, конечно, вот тот образ жизни, о котором я говорила, ну тогда ну грош цена вот этим всем э, ситуациям. Значит, пойдет еще раз на второй круг, да, сколько там еще. Господь же, Бог, он милостив, да, он же нас учит, не понял. Он Еще раз все то же самое. Не понял опять, еще раз проиграем этом, этот сценарий. И будете до тех пор, пока... Вы, наконец-то, не поймете, понимаете, что вы делаете, что вы творите, да, и в чем а, ваша ошибка, как нужно сделать. Это не только касается того мужчины, которого вы загадали. Это, в принципе, ну, как бы, это законы жизни, да, то есть это законы мира, мироздания. Так, ну и третий вариант. Троечки привет, всех вас приветствую, спасибо за... Заранее благодарю за просмотр, за ваши комментарии. Троечки молодцы. Ну, двоечки тоже все пишут, но тройки такие более активные. Давайте смотреть, что, где ваш мужчина, кто, что он, где он, как он, что с ним. А, ну, короче говоря, вот такой формат. Так, смотрим, что здесь, колесница. Ну что, уехал. Ну ладно, что сейчас, уехать уехал. Уехал, сейчас сидит, на попу ровно сел, сам себе в себя поверил, но все равно где-то он наблюдает. За кем наблюдаем? Угу. А здесь что у него происходит? Поскольку он не с вами, могу сказать так. Здесь за кем-то человек явно ведет наблюдение. И давайте так, я скажу так, здесь карта выпадает парная. Очень похоже, что наблюдает за вами. Как-то вы, вы знаете, никак не может смириться с тем, может быть, вы там как-то где жизнь свою демонстрируете, да, в социальных сетях. Но как-то мужика включил, как-то ему жалко стало, понимаете, ему жалко стало отношений. А может быть, вы ему показали, что у вас есть другой мужчина, в любом случае, девочки, вот когда падает вот так, это пара ваша, да, возможно, если все-таки нет, могу сказать тогда так, что вы уже знаете точно, что за вами он никак не наблюдает, и мы говорим о том, что в его жизни происходит. Но в таком случае могу вам сказать, что в его жизни появился соперник. Если, ну, вас эта ситуация не касается, то тогда, значит, давайте другой вариант просмотрим. Либо его задевает то, что он видит ваши он там сейчас пытается наблюдать, может быть не так давно вы расстались, там, может не так, сейчас посмотрим, что у него еще в жизни. Но в любом случае здесь мужчина караулит какую-то женщину, которую он считает своей либо это та женщина, с которой, которая у него есть на данный момент. Он ее явно с кем-то делит в открытую, пока ей предъявить ничего не может. Но вероятнее всего, там, может быть, не хватает у него каких-то там аргументов. Но то, что он ее пасет, то, что он ее, а, там, наверное, просматривает ее, там эти как его телефончики или где она с кем она, у подружек спрашивает, это да, здесь спокойный мужику не живется здесь жаба душит, как это так, куда она могла, либо это вас может касаться, да, то есть тут два варианта, смотрите сами, потому что у всех ситуации разные. Здесь, если вы были в браке, возможно, и сейчас у вас есть мужчина, и вы а, как бы демонстрируете, вы знаете, что он знает об этом, или, возможно, видит это, то тогда здесь такой вариант я не исключаю. Так, что еще здесь? А, ну вот, конечно. О, не дали, сколько баб у нас. Он за все... Вообще, я вам скажу, он сейчас за всеми тут, за всеми наблюдает, и давно уже. И одна, и вторая, и третья, да, тут он со всех информацию собирает. Что-то тут пошло не так, понимаете, что-то ему каждую жалко. Такое ощущение, что, знаете, у меня складывается, что мужчина, он такой мужик, который, знаете, вот как, он никогда не ставит точку окончательную вот в отношениях, да, то есть это такой человек который а, вот имеет отношения с одной женщиной расстались он какой-то а, там нашел уже другую уже все уже другие отношения нет ему надо чтобы это тоже было давай вот будем друзьями давай мы будем там ну не знаю там дружить домами не понимая что он делает больно порой да то есть ему то кажется что а, знаете, тут какие-то страхи, комплексы. баб там много. Он всем готов помогать, слушайте. Всех готов любить, да, вот. Но у него такой сценарий отношений. Вот если вы думаете, что он ушел, да, сейчас, где-то он там, и а, как бы с вами не общается, вы не знаете, что у него происходит, так вот я вам скажу, да, что здесь он такой товарищ, который любитель по кругу ходить. Вот сейчас он где-то с кем-то там, да, потом к вам пойдет, вернется. Скорее всего, может, уже и возвращался. Ну вот он ждет, ждет и пошел, смотрите, да. То есть ждал, ждал, тут любил, любил, что-то помогал, что-то крутился. Опять какие-то, все, что-то он не найдет. Вот он все, знаете, он хочет, все ждет, ждет, что вот, вот. Может быть, это мне, да, подходит, смотрите. Может быть, это. Может быть, такая. А может быть, вот такая. Нет, все не то. Пошел дальше. А потом снова пойдет, да, и смотрит по соцсетям. Кто? Значит, смотрит вас. Ага, вы там выкладываете, что вы там, у вас есть отношения, есть мужчина. Как это так? Его прям это бесит, раздражает. А потом другую посмотрел. Сейчас найду, кто свободная касса. Но здесь говорить о том, что у человека есть серьезные отношения, ну, я бы не стала... Он такой знаете переписать сколько сколько женщин я тут навыкладывала и всех он сравнивает да и всех он он думает а это а это а это да и этим знаете это какой-то такой активности сам не проявляет может быть знаете давайте что еще у него там ну вот пожалуйста это много женщин а, здесь человек я говорю который Руку на пульсе будет держать всегда, будет ходить по кругу. Вот одного вот ушел на расстоянии, все, точку поставили, что-то вскрылось, выяснилось, какая-то информация получила. О, она там со своим рассталась, да, ну, надо, не надо, пойду вернусь. В общем, короче говоря, ходок еще тот. Этим и занимается по сей день. Что еще в его жизни? Есть что Нет, Вот смотрите, в интернете где-то. И вот он всех там а, завлекает. У него прям страсть, манечка такая. Казанова. Девочки, здесь мужчина перебирает женщину. Вот и все. Отношений серьезных я не вижу. Здесь вот кого, вот всех люблю, и всех одинаково причем, понимаете. Я всех чего-то жду. Жду-жду, не дождался. Вот чего-то он ждет. Я не знаю, какой-то же у него фетиш есть в голове. Так, ладно, что о вас думает конкретно о вас? Ну все, считает, что все тяжело было, ушел, значит ушел. Все. Все зависло, она не хочет, с ней тяжело, и я не могу, нету ничего, нет точек соприкосновения, нет ничего. Было тяжело, я ушел, или вы ушли, я не знаю, кто из вас от кого ушел, от дедушки, от бабушки, да. Но здесь вот такая вот история. То есть она вас думает, конечно, не могу сказать, что не думает но он как-то, вы знаете, уходит глубоко, все это анализирует, нет, думает, а может быть как-то с чистого листа попробовать, а может еще как-то, знаете, ей закинуть удочку. Чуть она не ведется на моей манипуляции, да, как, чтобы такое придумать, не, тяжело, не, не могу, вот, и вот как-то так, да, то есть он обдумывает, он так глубоко заходит в эту проблему, тяжко ему думается, и думает, девочки, здесь он думает, чтобы как-то еще раз чистого листа. Но я вам скажу так, здесь намерение абсолютно не искреннее. Даже если он будет заходить, то это лишь только потому, чтобы потешить свое самолюбие. Так, чувства. Ну, здесь нет заинтересованности к вам, я имею в виду, здесь нет заинтересованности в отношениях охлаждения, уход из отношений и вот, знаете, дела, у меня дела, вот так. У меня работа, у меня куча там других, других занятий, да, здесь нету чувств. Я говорю, здесь человек манипулятор, здесь человек, у него никому их нет. Я говорю, он любит всех и по чуть-чуть. Когда мне женщины, знаете, многие говорят, ну вот вы говорите, чувств нет, а вот он мне пишет и говорит, что я тебя люблю, я без тебя не могу, там, понимаете, я говорю, ну хорошо, я согласна, а где он сейчас? Ой, я не знаю где. Ну вот он там с этой бабой, там у него какой-то... Так подождите, он же вас любит, почему тогда он не с вами? Вот она ему то, она ему все, но он же говорит, что он меня любит. Но мало ли кто чего говорит. Вот здесь такой же вариант, да, здесь врет везде, понимаете. Если даже будет говорить, то это вранье. Нет у него никаких чувств, он дальше уже, он думает, кому бы дальше идти, вот он обдумывает. Он чувствует, что надо двигаться дальше от вас в другую сторону пока. Мне кажется, вы тут, может быть, не так давно расстались еще просто, у меня такое ощущение, да, что э, пока еще как бы так. Вот, так, ну, будет ли появляться, хотя уже не знаю, зачем это надо. Ну вот когда никто не даст ему, тогда он к вам, смотрите, <смех> девочки, смотрите, когда его все пошлёт вот на этот самый орган, понимаете, он это этом вот будет переживать, он тогда к вам поедет, опять а говорит, как он вас любит. Слушайте, не верьте вы ему? врет он все, врет он все, любит он себя. Это такой способ защиты у него. Когда ему участно втыкают везде, понимаете, Комбинацию с трех пальцев ему скрутит и скажет «Пошел ты!» бомс ему так вот жезлом по голове, понимаете? Он тогда пойдет. Да, появится. Раны залижет и пойдет вам. Ну, к чему это приведет? А приведет это к тому, что ты ему вы ему скажете «Дорогой мой, все возможности и шансы, которые были, я тебе дала, ты их всех профукал, ты их всех просрал». Иди ты лесом, больше мне это не надо. И правильно сделай. Не верю я в твою любовь, да, и тебе вот так тебе и надо. И вообще скажите ему, что у меня уже новые отношения вообще зарождаются, и так оно и будет. Тут я живу в своем больше ты меня научил, вы ему скажете, да, друг мой, ты меня научил на всю оставшуюся жизнь. Я тебе благодарю за тот урок, который ты мне преподал, да, когда мы с тобой были вместе. И когда ты вот так со мной потом поступил, а теперь ты приполз. Я говорю, что здесь и правильно вы сделаете. Вот видите как, он сам себя в эту яму загнал. И так ему и надо. А вы будете счастливы. Вот и все. И... Или ему скажете, будь счастлив. Все закончилось. Вот так. Я не вижу, чтобы вы сожалели, когда он появится, да, никому не нужный. Я говорю, как побитая собака, когда ему все его пошлет, он придет к вам со своей тут эротической фантазией, подъезжать будет на коне. Рассказывать, как он вас любит и как он вас хочет. Я вижу, что вы в оборону встанете. Вы скажете, нет, друг мой, ну-ка стопе. не, Не-не-не. Получи свое теперь. Теперь ты давай вот, отвали. Я вот все. Ты меня научил. Любить и верить. Сиди в своем дерьме сам, меня не надо. Но это пройдет время, девочки, это не скоро. Вы об этом узнаете, я говорю, он появится. Вы узнаете. Другое дело, что, боюсь, что, ну, это со временем. У вас уже, я говорю, он вам не нужен будет. У вас уже какая-то своя состоявшаяся жизнь, планы будут, все. И вот это вот снова здорово, здрасте, ваша тетя, уже, наверное, будет как-то неактуально. Вот такой у нас получился третий расклад. Благодарю вас всех, мои любимые э, девчонки, за время уделенное, за просмотр. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пишите мне ваши комментарии. С вами была я, Марита. Пока.